Всем привет, друзья. Ну вот мы установили небольшие такие фонарики, постарались максимально ровно. О, ручная сборка за копейки, грубо говоря. Садик преобразовывается. Ночью еще посмотрим, как оно будет светить. Так, у нас были цветы вот такие. Приехала Могилевчанка наконец-то домой. У бабушки была, это вы тоже видели. И здесь мы дополнительно купили вот такого уже цвета. она проживется, не проживется, но. Надеюсь, что будет все окей. И, Ульяна, покажи еще, что мы купили. И вот такие желтые. Но они немножко повыше. А по поводу фонарей. Полофон сам 2 рубля белорусских. Чашка 3 с половиной белорусских рубля. Кабель рубль 10 метр. Стоечки были нарезаны уже, честно, давно. Прокопал траншею 40 сантиметров глубиной, наметил себе, старался максимально по линиям ровным, чтобы потом, если что, копать какую траншею, чтобы уже, ну, знать, где куда. Ну, цветок такого обходил. Ой, грибы пошли, завтра будем собирать, то что вот такой будем делать жинки сюрприз, который сейчас тоже мы видели. Нужно еще вот там поставить. Правда, недалеко, недалеко мы и шли. Вот наш двор. Вот наши сосны. Но ну, вот здесь выскочили второй год подряд. Уже у нас маслята. Вот они красотули. Варим сейчас. Вот. Посмотрите, какие семьи красивые. Пока еще малыши. Ну вот денек. И мы начнем их резать. Где-то я еще видел тут. Вот, это, вот, это. вот они. Сидят, красотули. А то в лес, в лес. Зачем ты садишь сосны? Вот они. Посмотрите, как красиво. Вот рядышком около пчел. Около нашего двора. Красота. Вон там они сидят. Там мы тоже прошли. Там есть и в подпоследнее. Сделал пошли. такой подарок. Дочь ему не помогала. Фонарики мы установили. Думаю, специально покажу, как только начнет смеркаться. Правда, проводки не хватило, 25 метров купил. Оказалось, маловато. Надо еще. Вон туда, самый конец. Вон туда. Все-таки белый выделяется. Ну так вот простенько по-деревенски. Женька, привет.